Главное событие года – косплей «Старгеймс». Макс, выключи наконец эту дурацкую игру. Приветики-пистолетики! Папа-олень! Точно, папа-олень. Макс будет у тебя проситься в Новый год на это твое компьютерное сборище. Не вздумай с ним ходить. Ну, мам, только через мой труп. Это мое главное детище. Ты семь лет работал над тем, что уже 10 лет продается. А, а я... если мы устроим гонки на дронах, выиграю я, идем на косплей. Бой! Нового год, года, тетченко! года матч. как тут оказался? Коните 20. Из-за этого я не пойду на косплей? А что у вас вообще здесь происходит? Короче, у меня есть план. Предлагаю подарить моего папу. Так кофе мне еще никто не приносил. Я думал, себе там это нравится. Он завалит всю операцию. Я хочу пригласить тебя на бал. совсем Отлично. Но я с вами, все супер. Завтра встречаемся. Хочу тебя горчить, но я не могу. Все по моей команде. И она запомнит это на всю жизнь. Мне кажется, что в жизни нет ничего важнее, чем твоя компьютерная игра. О, привет. Мой папа не подарок. Вокруг тебя весь Мама любит монатика. А это кто?